Изолятор молнии ⁇ это целая система этого мира. То есть все, что вы смотрите, вы смотрите на технологии Бога, на технологии изолятора молнии. Например, борода, усы, волосы, вот, брови. Все это именно создано специально для изолятора молнии. Когда энергия молнии бьет на землю, она уходит под землю. Энергия исчезает, потому что земля – это заземление. А каменный уголь, если молния туда попадает, энергия молнии проникает сквозь каменный уголь, потому что внутри каменного угля нет метана. А вот в некоторых местах Например, под землей или в вечной мерзлоте каменный уголь сохранил метан свой собственный метан, поэтому она способна изолировать энергию молнии. Метан благодаря высокому давлению изолирует вакуум, вакуум, который создает молния, потому что энергия не может проходить сквозь высокое давление. Она проходит только через низкое давление. Именно этот шум вы слышите, шум грома, удар. Это она создает себе вакуум и через нее проходит энергия. После прохода вакуум обратно сокращается. Вот метан содержит в себе высокое давление. Она конечно не чистая, она там с нефтью. То есть жидким, жидкой нефтью с битумом, поэтому она создает там внутри каменных углей высокое давление. Именно этот метан и взрывается в шахтах. Поэтому перед тем, как создать шахту, делают буры и вставляют туда трубы, чтобы нефть этот метан выходил из каменного угля. Ну, так они разрушают сначала свойства изоляции молнии, то есть освобождает метан, потом начинают ну, создавать шахты. Но это не опасно, потому что э, каменных углей в мире очень много. И еще сейчас вся наша экономика будет служить именно для изолятора молнии, чтобы создать по всей поверхности земли изолятор молнии, то есть искусственный каменный уголь. Наши технологии дошли до того, что они могут изолировать энергию молнии с помощью разных пластмассов, там всяких пленок, то есть это уже не проблема. Можно от любого места выкачать нефть, метан, и с помощью этой нефти, метана создавать вот, каменный уголь. Посмотрите на животных. Вот, есть э, такие животные с иголками. вот ежик. Но они буквально показывают, что именно энергия выходит от иголок. А если обратите внимание, то... Любое животное имеет пух, ну пух, маленький пух или усы, через которого энергия выходит. Энергия молнии, которая распространяется над каменным углем, она выходит вот этих иголок и создает озон. И на земле тоже много моха, там много травы, хвойные деревья, то есть вся земля превращается в этот чистый озон. А озон это дезинфектор, ну дезинфекция, создает дезинфекцию, то есть она разрушает любые свободные бактерии, там, РНК, то есть вирусы, то есть разные вирусы уничтожает.